Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Постоянные зрители канала видели уже мои ролики про пиццу. Я ее готовлю по официальной итальянской технологии пиццы Наполитана, записанной в соответствующем законе. Готовлю в двойной печи. И хочу сказать, что в нашей семье такая пицца популярна, ну, наверное, так же, ну, может быть, чуть-чуть больше, чем фокаччо, приготовленная на таком же тесте. Я имею в виду тоже фокаччо на тонкой лепешке. Не знаю, можно так сказать. Наверное, нет. Ну, короче, я беру стандартное тесто на пиццу, такой шар сплюснутый, растягиваю руками, приправляю оливковым маслом, солью, э, розмарином свежим, чесноком. Получается просто чума. Но, по моим наблюдениям, в Италии, наверное, гораздо более популярна факача на толстые лепешки из теста высокой гидратации и очень длительного холодного брожения. Я такую готовлю крайне редко, потому что она просто дико вкусная, сжирается моментально и крайне отрицательно сказывается на толщине <свечении> боков. Но сегодня приготовлю. Все очень просто. В воде развожу дрожжи и соль. До полного растворения. После чего смешиваю все это с мукой. И без всякого фанатизма замешиваю тесто. Оно будет очень липким, но не переживайте, так и должно быть. Замешивать нужно на этом этапе до увлажнения всей введенной в тесто муки. Оставлю его под крышкой минут на 20-25, может быть, ну, чтобы глютен набух. Внимание, важный момент. Для фокаччи нужна самая сильная мука, какую только вы можете найти. Ищите самым высоким содержанием белка, на пакетике ну или обращайте внимание на параметр w v нужен хотя бы 300 лучше 350 так у меня почти 13 процентов смотрите видите протеины ну то есть белки 12 9 ну или по параметру w v как я вам говорил в вот, v300 лучше вообще v350 конечно Прошло 25 минут, пора провести первое складывание. Чтобы тесто меньше репло к рукам, их лучше смочить водой. Складывание делается стандартно для теста высокой гидратации. Сначала навстречу друг другу, затем разворачиваем пласт на 90 градусов и повторяем. Время указывает примерно. Не морочьте себе голову. От 20 до 40 минут будет вполне нормальные промежутки между складываниями. Всего нужно провести три складывания. Я вам промежуточное показывать не буду, покажу сразу последнее. Ну и вот оно, последнее складывание. На этом этапе надо добавить растительного масла. Складываем его так же, как в прошлый раз. Все, теперь короб с тестом убираем в холодильник минимум на сутки, максимум на трое суток. Если вы будете выпекать через сутки, то больше ничего с тестом делать не надо. Если это будет на второй, на третий день, то помните, что каждый день нужно будет провести в удобное вам время одно складывание. Все, на этом вся возня заканчивается. Прошли сутки, сегодня буду выпекать. Посмотрите на тесто. Поднялось очень сильно. Сегодня все будет очень просто. Засылаю бумагой для выпечки противень. Надо ее смять, чтобы не сворачивалось. И обильно смажу оливковым маслом холодного отжима, экстра Это и для вкуса важно, и для хрустящей корочки снизу так что не жадничайте тесто вываливаю на противень вот так и аккуратно растягиваю его стараясь не выдавливать из него воздушные пузыри растяжку лучше разделить на два этапа вывалили на противень растянули вот так вот как получится как только почувствовали, что оно стало сопротивляться, слишком натянулось-то все внутри, и напружинилось, оставьте его на 10-15 минут, чтобы глютеновый каркас расслабился. После продолжим. Тогда оно легче будет тянуться. Пока можно включить духовку. На этом этапе только нижний нагрев, 250-270 градусов. Короче, включайте максимальную температуру, какая только позволит вашей духовке, пусть она как следует раскочегарится. Надо начистить чеснока О, больше. Еще мне хочется приправить фокачу томатами черри. Ну и оливковое масло тоже будет в тему. Его надо взбить вместе с водой. Масло использую такое же, как и на дно противня. То есть extra virgin, с горчинкой, ароматное. Добавлю воды примерно процентов 30-40 к весу масла и до состояния эмульсии. Видите, оно стало такое однородно-мутное, все отлично. За всеми этими хлоптами и глютеновый каркас уже ослаб в тесте. Можно завершить растяжку. Ну все, остается приправить ее на свой вкус и можно отправлять в печь. Сначала смазываю этой эмульсией. Без фанатизма, так как получится. Не нужно стараться прям совсем-совсем равномерно все распределять. Ну и теперь надо пройтись пальцами по фокаччо. Вот так. Ну и на этом этапе каждый приправляет на свой вкус. У меня это черри, чеснок, свежий розмарин и крупная соль. Немного. Будет просто бомба отправляю в печь на вторую снизу полку и сразу же переключаю на верхний и нижний нагрев, температура сейчас 220 градусов. Время выпечки зависит от вашей духовки, в моем случае это 20-25 минут, следите за внешним видом короче. Самый важный момент, как же ее употребить так, чтобы не сожрать всю в один присест? Можно просто так вот, смотрите, как хрустит-то, ой, с подпеченными помидорками. Слышите? С чесночком, с ароматом розмарина, ой, чудо, а можно ее трескать по-богатому. С хрустящим зеленым салатом с буквально прозрачными ломтиками пармской ветчины. Ой, как вам такой бутер? Чудо, правда? М -м -м -м -м! Совершенно потрясающий вкус. Смотрите, за счет того, что это достаточно плоский хлеб, у него огромное количество просто, вот огромная площадь занимает корочка хрустящая, дико ароматная с чесночком, с солью, с розмарином, с помидорками, И есть небольшое количество именно мягких, широко пузырчатого классного. Представляете, вы, ну вы же, все же любят горбушку, да? Вот представьте, вот здесь вот классная тоненькая хрустящая горбушка с нежным салатом с тонюсенькой, с тонюсенькой ветчиной. Изумительный. Просто обалденное сочетание. Неудивительно, что итальянцы обожают фокаччо трескать просто как какой дневной перекус. Навалить сюда всякой начинки и сажать такой классный суперский бутер. Просто чудо. Короче, фокачу надо готовить. Вы видите, это несложно. Замесили, когда у вас есть время, потратили, там, если вы дома находитесь, э, за 3 часа в общей сложности вы потратите, наверное, минут 10 от силы. Э, вам нужно дома находиться, но 10 минут вы потратите, да, вот каждому подходу, чтобы вот это складывание сделать и прочее. А потом тесто стоит себе в холодильнике, есть не просит, там сутки, двое, трое, появилось время, забросим в духовку на 20-25 минут. Еще потратили 5 минут на то, чтобы ее приправить чем-то. И все, у вас обалденный потрясающий хлеб. Но часто такое готовить нельзя. Нарастите килограммы, не заметите как. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока.